Если возможность распознавать ГМО и какие-либо приемы нейтрализовать их, угу. есть ли вред на здоровье? Можно ли использовать РОН и для этого? Угу. И второй вопрос, есть ли опыт использования РОН для выращивания растений? Да, это вообще страшная штука на самом деле, потому что, в принципе, почему страшная? Да? Потому что сейчас проходит все это дело стадию экспериментов. И эксперименты к величайшему сожалению, проходят уже в живых. Когда это все будет отлажено, отработано, а это будет не ранее, чем лет через сто, когда ГМО настолько встроится в генетическую систему как человека, так и окружающего мира, и все эксперименты будут абсолютно пройдены, и все нюансы будут учтены, тогда ГМО не будет вредной для человека. Более того, наша Тело нормальным образом совершенно мутирует под эти ГМО и будет жить на этих ГМО, лет 200, то есть еще будет все очень хорошо. Но, увы, не сейчас. Потому что сейчас, к сожалению, тема эта абсолютно не исследованная. И то, что сейчас запихивается в виде генетически модифицированных продуктов и веществ в еду, которую вы покупаете в магазинах, это эксперимент в чистом виде. И, увы, меня, увы, этот эксперимент не несет вам стопроцентной гарантии, что он пройдет вам на пользу. Поэтому, безусловно, надо определять вредность или не вредность продукта для самого себя. Простейший способ это работа с эфирным телом, то, чему вы учитесь на первом курсе. Ваше эфирное тело подсказывает вам ощущениями и также эмоциями нужен или не нужен вам этот продукт, достаточно просто пристально на него посмотреть и отследить, какие вкусовые ощущения у тебя в этот момент появляются на кончике языка. И если эти вкусовые ощущения моментально несут в себе состояние тошноты, испорченного настроения и прочих негативных моментов, которые вы смело можете охарактеризовать как мне не надо, не берите. Ну, вот некоторые коллеги, да, которые, в общем-то, занимаются этим вопросом, они дают совершенно простой совет. Посмотрите на состав на упаковке и ответьте себе честно и откровенно. Вы готовы намазать это на лицо? Если нет, не покупайте. Но это такая, в каждой шутке есть доля шутки. Рунами да, безусловно, если у вас при себе всегда есть руны и мешочек находится на пузе, глядя на какой-то продукт, достаточно задать вопрос и вытащить одну руну, и спросить, мне это надо, мне это подойдет, сразу послушать, что, что тебе говорит об этом руну. Но было бы неплохо, если бы на этом фоне вы развили бы как раз в виде эксперимента свои бы собственные ощущения. Потому что какие-то продукты вам подходят, потому что у вас свой биологически, да, своя внутренняя биологическая формула. Она эту формулу может совершенно спокойно переработать этот продукт, а другая биологическая формула не переработает, да, мы называем это аллергией. Может развиться аллергия, причем аллергия скрытая, которая будет копиться в теле очень и очень долго, а потом вылезет в рамках какой-то не, не очень хорошего заболевания. Вообще внимательность к продуктам, которые вы покупаете, это залог того, что вы будете долгое время здоровы. Как в этом смешном примере относительно намазать на лицо не покажется настолько смешным, если мы задумываемся над своим смыслом. Мы внимательно относимся к той косметике, которую мы покупаем, но совершенно невнимательно относимся к продукту, который мы поедали. Если бы мы жили скажем так, в то время, когда мы могли бы не опасаться за эти продукты, то в принципе мы могли бы положиться на свой собственный организм, потому что организм он всеядный, как и сознание человека, оно всеядное, оно может питаться абсолютно всем чем угодно. Но если в сознании появляется, например, такая характеристика, как невозможность присутствовать и употреблять негативные эмоции, идущие от другого человека, то мы можем смело поставить равно между таким состоянием своего астрального тела и состоянием физического, значит, ваше тело тоже не может потреблять какие-то продукты, потому что всеядный астрал подразумевает, что и тело тоже всеядное, то есть у вас нет аллергии, нет, абсолютно ни на что. Но если вы точно знаете за собой, что есть некий спектр эмоций, которые вы просто не переносите, на дух не перевариваете, что называется, это говорит о том, что есть абсолютная корреляция с тем, что вы не перевариваете какие-то продукты, а теперь задуматься, какие. Если вы эмоции какие-то не перевариваете, не просто в русском языке возникла такая формулировка, да? не переваривать что-то. Это говорит о том, что и желудок вас тоже это не переваривает. То есть он нанесет вред организму, потому что он не сумеет это расщепить на полезные или неполезные вещества. Он просто не знает как, нет формулы, нет алгоритма. Значит, в вашем астрале нет формулы, нет алгоритма, как питаться теми или иными эмоциями. Например, эмоция агрессии сразу может ввести вас такой, в каталепсию. Задайте себе вопрос, какие продукты из окружающего мира несут в себе формулу агрессии. Мясо, Мясо. Да. Мясо. еще. Уксус. Уксус. прекрасно. Специи. Сока, Яркие, такие жесткие специи. Значит, соответственно, если вы не переносите агрессивное поведение других людей, то, скорее всего, и продукты эти вам будут -Так это надо исправлять? Или это нормально? Нет, вообще исправлять, безусловно, надо, потому что и ограничения в эмоциях, и ограничение в продуктах, это вы себя очень сильно ограничиваете. Неспособность разбирать в вашего сознания животный белок говорит о том, что вы вынуждены будете найти заменитель. Заменитель вы пойдете искать в бобовах, в сое, в... в этом как его... в фасоли, в орехах, то есть то как раз что и выращивается в основном с ГМА. <свист> <свист> <свист> то есть упрётесь в ту же самую проблему. Да? Не, если, если вы пришли в лес, и не способны прожить там неделю на корешках грибах и, и, и то, чего вы там способны поймать, это говорит, что ваша жизнеспособность очень сильно низка. Да? А, а этот вопрос решается параллельно. Да? Вычищаете астрал, работаете со своими эмоциями, у вас сразу же меняются вкусовые предпочтения. Вот те, кто проходил этот процесс чистки астрала, согласятся со мной и подтвердят, что да, вкусовые предпочтения такие меняются. И чем лучше мы астралом астрал своим управляем, тем лучше мы управляем и начинаем своей физиологии. И мясо как-то начинает совершенно нормально восприниматься и расщепляться нашим организмом. Поверьте, огромнейшее количество веганов, вегетарианцев и так далее, они стали веганами вегетарианцы, не потому что они животные потому что их подсознание знает за собой такую особенность, они не способны справиться с агрессивной эмоцией. Поэтому они, естественно, уходят в буддизм, перенимают там все методы скажем так, непротивления насилием, вот. в, в том числе и питание. Хотя если так копнуть поглубже, то на самом деле их не агрессивность, да, она очень и очень весьма сомнительна. В интернете прочитала такой замечательный случай, я уже коллегам на предыдущих занятиях рассказывала, расскажу большим удовольствием и вам, потому что он очень сильно показательный. Молодые люди, новобрачные, мальчик и девочка заводят себе котенка. Этот котенок какое-то время у них пожил, потом они с этим котенком приходят к ветеринару. Говорят, знаете, по-моему, он как-то плохо себя чувствует. А действительно, у котенок как-то очень плохо себя чувствует, как-то вот, уже полуживой совсем. На что доктор задает первейший вопрос, а чем вы его кормите? Вы понимаете, говорят, мы вегетарианцы, причем там да, глубокие веганы. Мы не принимаем никакой животной пищи, соответственно, наш котеночек, значит, наша кошечка, мы его кормим приблизительно тем же самым, там капусточкой, там все, чем положено На веганом. А Доктор аккуратно объясняет этим половым, да, что это вообще животное. Знаете, животное, у него на зубы, посмотрите, у него на зубами мясо должен быть. Показать устройство его кишечника и пищеварительной системы, он устроен для того, чтобы мясо есть. А вы его капусточкой, понятно, что он у вас не выживет. Вы должны начать кормить его мясом, вы должны начать кормить его белковыми продуктами. Дети посвящались между собой и дальше внимательно. И говорят, вы знаете, доктор, вы, наверное, его усыпите, потому что мы не сможем его. Мы убежденные веганы, мы против насилия над животными. Нормально? Анекдот. Реальная, реальная жизнь. Да? Вот с психологической точки зрения, даже с психиатрической точки зрения, я бы сказала, да, что там очень большие проблемы, связанные в астрале. Но здоровое, скажем так, будхиальное тело оно быстренько нашло объяснение, то есть оно нашло себе общую теорию, как хорошо и как правильно, и под эту теорию она начала подстраивать жизнь. То есть свои собственные комплексы мы подводим, находим удобоваримую теорию, чтобы ничего с ней не делать, и получаем еще пол для гордости своей принципиальности. Вот. Немножко далеко ушли, к сожалению, от ответа, но я надеюсь, что я ответила коллеги на вопрос.